Руслан, тут у давайте поаплодируем Всем Участник. привет. Они написали текст 40 символов call-to-action, при котором они сделали 100 тысяч клиентов за месяц. У человека взрывается просто мозг, такого он вообще не ожидает услышать. Call-to-action, от которого здоровый психологический мужик не может отказаться. Если кто может отказаться, кто увидит в этом какой-то подвох. Этого, честно говоря, в России не из западных проектов я вообще не видел нигде. Потом задача всей этой схемы, которая сейчас становится все более популярной, так я и часто не рассказываю, сделать ее в два раза больше, этот call-to-action сам приведет трафик. Только я проблему всегда конверсии вижу в двух вещах. Есть такая фраза, знаете, быть или казаться. В России как обычно происходит по, по десятибальной шкале? Быть это два, ну, окажется, допустим, десять. Проблема какая? С, с первой продажи все ровно, но потом, как Миша Токовин говорит, самый главный критерий, вообще метрика в бизнесе, это именно churn rate отвал. То есть отвал будет катастрофический. Там, один из десяти вернется, это очень плохо. А основной бизнес ты как бы ЛТВ делаешь на повторных продажах. Другая ситуация, которую сегодня, кстати, рассматривали по поводу Блюма. Когда ты, допустим, быть на 10, окажешься на 2. А здесь проблема ЛТВ длинный, но турбина на вход довольно маленькая. Как надо делать? 10-10. Так обычно стараются делать где-то, может быть, в цивилизованной Европе. Но на самом деле этого недостаточно. Потому что критерий крутого call-to-action или в простонародье оффера, или там еще как это можно назвать. Предложение. Да. Это когда call-to-action и продукт настолько взрывают мозг человека, что он бежит о нем рассказывать. Мы взяли их 6M. Мы думали, дизельную взять или М-ку взять. Но в итоге взяли М-ку, у нее там расход 40 литров. Но когда я держу в руках iPhone или рулик 6, я понимаю, каким должен быть продукт. Потому что как только я из него выбежал, я записал ролик, я всем побежал друзьям покупать их 6. И вот таким должен быть действительно продукт. То есть продукт у вас должен быть на двадцатку. А выглядеть.. На десятку. Как сделать двадцатку? Вы сейчас скажете, что это очень много по себестоимости. Нет. Вот самый простой пример. Есть такой конструктор очень лайтовый, даже не то, что ленингов, как бы сайтов, типа Викса. Называется базиум. Так вот, сервис у них нормальный, такой средненький, не самый лучший. Но когда они от клиента получают оплату, они пишут на листочке А4 его имя и фамилию, сколько он оплатил, и делают целфак, менеджер, что ну, как бы, спасибо за оплату и высылают клиенту. У человека взрывается просто мозг. То есть он оплатил 4000, такого он вообще не ожидает услышать. Вот к примеру того, что когда ты превосходишь ожидания, вот эта фраза тоже из банка превосходить ожидания, это немаловажно. И Далай-Лама говорит, что ты не можешь меня разочаровать потому что я от тебя ничего не жду, но мы все клиенты, да, и мы все чего-то ждем. И вот когда человек от вас ждет десятки, обещанные вами, или семерки, то сделайте в два раза больше, и этот call to action сам приведет трафик. Идея, значит, грамотного call to action, критерий вообще, он вызывает желание сказать «да», у 100% объективно мыслящих людей на сайте, то есть психически здоровых. И именно грамотный call-to-action второй критерий, когда он сам ведет трафик на ваш сайт, когда человек видит call-to-action и отправляет своему другу. Они написали текст 40 символов call-to-action, при котором они сделали 100 тысяч клиентов за месяц. Это Эллен Маск. Примерно к концу первого месяца работы сайта у нас было 100 тысяч клиентов. И самая лучшая бизнес-модель в мире, самая быстро быстрорастущая, которую я увидел на данный момент, это PayPal. Вот если бы вы сейчас открывали платежную систему, что бы мы делали? Ты бы пошел бы к e-commerce, ну, чтобы им внедрить свою платежную систему, да, и ты бы пошел к физикам. Ты бы пошел, как правило, через контекст или социальные сети, потому что вариантов по сути нет. Ну, ребята все это попробовали, и очень слабо все это получилось, и как бы они придумали другое решение. Я думаю, сейчас можно просто посмотреть ролик, в который за 4 минуты поймете, как они сделали. В 40 символов они, сдел... вот они написали текст 40 символов call to action, при котором они сделали 100 тысяч клиентов за месяц. И Вы думали, что из этого вырастет серьезный механизм обработки денежных транзакций? Это Elon Musk. Я не думал, что PayPal будет расти с такой скоростью. На самом деле это вызвало серьезные проблемы. Мы основали PayPal на январе 2009, примерно к концу первого месяца работы да. сайта. У нас было 100 тысяч клиентов. Правда? Быстро. Надо же, я не понимал, насколько с ума сойти. А как это началось? Откуда люди вообще узнали, что им можно пользоваться? То есть ясно, что должны участвовать и покупатели, и продавцы? Да. Началось с того, что мы предлагали людям по 20 долларов за открытие счета. И 20 долларов, если они приведут еще кого-то. Потом цена упала до 10, потом до 5. По мере того, как сеть делалась все больше, ценность самой сети превысила ценность любого пряника, которым мы могли бы подманивать клиента. И много денег вы потратили на выплату таких бонусов, прежде чем набрать критическую массу. Прилично, думаю, около 60 или 70 миллионов. Я просмотрел эту запись больше 100 раз, выписал русский перевод и разобрал вот его речь просто по буквам, по молекулам, и все, что он сказал, это пять шагов, которые мы полностью внедрили у себя в Хантере, и сейчас идет такой большой рост. Сейчас мы эти пять шагов рассмотрим, и потом сразу перейдем к кейсам. А кто, а кто э, знает, кто такой Эллен Маск? Кто знает? А кто не знает, кто первый раз его видел? Вы даете. Обязательно узнаете это домашнее задание. Потому что это человек, который сделал машину Тесла. Знаете, да, Тесла? 500 это километров ей PayPal, платежную систему. Solar City, это целые гектары солнечных батарей. SpaceX, отправку в космос, вот это сейчас людей. Это, Loop, да. да, это из Сан-Франциско до, по-моему, то ли до Лас-Вегаса труба, в которой едет капсула в вакууме, вакууме. в вакууме да, с бешеной скоростью там тысячу километров в час, то есть это просто сумасшедший мужик, это очень крутой чел, с него снимали фильм «Железный человек», то есть он про образ, обязательно изучите его историю. Если вы говорите call to action рандомному человеку из семи миллиардов, и он говорит нет, это хреновый call to action. В начале вашего проекта, неважно, производите вы пледики, или поедете микросхемы, или колбэк делаете очередной, очень важно поставить безумную цель. Ну вот как жениться на Дженнифер Лопес. Это, по-моему, ваш мем, да? Это из БМ. На Анджелине Джоли. А, я ошибся. Если. Почему важно поставить безумную цель? Почему он говорит, я задумался, почему мы не отправили людей на Марс? То есть, на самом деле, это псих немного. Что это дает с точки зрения продвижения вообще проекта? Когда ты ставишь себе безумную цель, люди сразу начинают обращать тебя внимание. Обращать внимание, как YouTube-блогеры, так тебя обозревают новости, так и первый, второй, третий, и NBC, и CNC, и все остальные каналы. Потому что всем людям интересно, тот безумец, который появился на планете, это ошибка, это мутация или прорыв, потому что все мы с вами плод ошибок. Да? То есть однажды нос вырос у кого-то, и этот человек выжил. Да? Получается… Все мы с вами, вот, это плод бесконечных аб бесконечных ошибок природы. И когда люди в обществе видят психованных безумцев, Эйнштейн тоже был, по-моему, безумцем, и много людей были безумцами, и всем сразу интересно, вот это сейчас конкретно, это аб -тест, который ломанется, провалится, или все-таки это надежда человечества? К этим людям всегда относятся с уважением. Я не представляю, чтобы Элон Маск покупал баннеры для того, чтобы рекламировать тесты. Я не представляю, чтобы сам Apple вдруг раз и разместил рекламу по поводу iPhone. СМИ и так говорят про них, когда они захотят. Абсолютно легко. Поэтому обязательно сформулируйте безумную цель. Можно в пледиках, можно в микросхемах. Мы в Callback Hunter сформировали перед собой безумную цель, с которой я уже год по всем конференциям хожу. Мы хотим изменить ранжирование в Яндексе и в Гугле. То есть реально, чтобы сверху находились не те, у кого больше денег, а сверху, чтобы находились те, у кого круче качество сервиса. И прямо внутри Яндекса это менять. Благоразумный человек приспосабливается, а безумец прогибает мир. Соответственно, все лучшее, в чем мы одеты и на чем мы сидим, это сделали психоводные люди. Вторая очень важная вещь в call to action. Вот когда вы рассчитываете калькулятором свою щедрость, которую вы готовы дать для того, чтобы вложиться в отношения с клиентом, очень важно рассчитывать весь ЛТВ. Сейчас надо объяснить людям, CPS, а, непонятно просто быть людям, они не поймут, CPS это что такое? А, cost per sale или cost per order, то есть сколько стоит платящий клиент? сколько мы готовы реально купить клиента да. так, чтобы это да. было выгодно по сравнению с тем, сколько мы за всю его жизнь собираемся заработать? Да. Вот ключевой вопрос. ЛТВ. Кто знает, что такое? То есть... Кто не знает, что такое ЛТВ? Есть... Это накопленная сумма всех покупок, сколько денег мы зарабатываем за всю жизнь, пока клиент нам платит. Да, да. Lifetime value. Да. 8 месяцев клиент нам платит в Callback Hunter, потом часть клиентов умирает, кто-то платит 2 года, кто-то заплатил полгода. В общем, 8 месяцев он живет. И за 8 месяцев он там нам условно 60 тысяч рублей. Вот когда я знаю, что мне приносит 60 тысяч рублей, когда я узнал эту цифру, тогда я уже маркетологу, как мы, Настя, помнишь, мы тебе задачу ставили, как маркетологу, чтобы ты приводила регистрации по 200 рублей, да? Вот. Потом, когда мы посчитали ЛТВ, стало понятно, можно не по 200 рублей, можно по 1000 и когда ты даешь в 5 раз больше возможностей маркетологу, он уже может привлечь конкретно больше трафика. Но ЛТВ 9 из 10 вас не знает, поэтому вы относитесь, когда клиент приходит в гости к вам домой или к вам на сайт, да, вы как бы говорите, вот это пряник, вот это чай, ну как бы чай недозаваренный немного и чуть-чуть потому что я не знаю останешься ты у меня или нет вообще на ночевку тут. Поэтому очень важно По хорошему знать... можно взять, если вы продаете дома, если вы будете понимать как они реально конвертируются, можно делать вертолетную экскурсию, можно закладывать расходы на его привлечение, но невозможно закладывать расходы на его привлечение, если мы не понимаем, сколько мы с него собираемся зарабатывать. А если мы знаем, сколько мы с него собираемся зарабатывать, и сколько мы по факту с него зарабатываем, значит вы абсолютно глупо поступаете, если относитесь ко всем как ну, я не знаю, талоны на питание выдают. То есть, ну, жадничаете. То есть вы могли бы гораздо эффективнее отрабатывать клиентов, дарить им что-то, подарки дарить. Там, я не знаю, вывозить их куда-то, встречать на тачке, ну, давать гораздо больше сильное первое впечатление, чем вы делаете сейчас. Мы вот дома тоже обсуждали, кстати, вопрос конверсии. Пришли к выводу, что правда на самом деле в конверсии лежит вообще не на западе и не в как таковых АБ-тестах. И не в Google Analytics, вот, ну, не именно в нем он важен, но это лишь полировка. Правда реально лежит на востоке, когда он говорит, заходи ко мне в гости, и я ничего тебя напрягать не буду. Это ну, не про Турцию речь, да? Дальше идем. Третье. Ну, не знаю, можете как домашнее задание сформулировать. Третьим пунктом вы должны сформулировать 4-5 гипотез call-to-action. Значит, создаете call-to-action. Если вы говорите call-to-action рандомному человеку из 7 миллиардов, и он говорит нет, даже если он не думал о ваших медных трубах недавно, это хреновый call-to-action, к сожалению. АБ-тест очень простой. Просто говорите Сделай предложение, вот ты ему делаешь предложение, от которого я не могу отказаться. Четвертое, очень важное, о чем он говорил, причем несколько раз, Элон Маск, уменьшить сопротивление. Когда у человека взрывается мозг от вашего продукта, он сразу начинает о нем рассказывать. И просто как у нас раньше в Хантере выглядела партнерская программа, вот клиент говорит, вот все, мне нравится ваш продукт, я плачу, а еще я хочу друга привести и с него чуть, -чуть заработать заработать или еще что-то, или просто себе бесплатно продукт ваш получить за то, что я привезу, там, пять друзей. И... Ты должен был зарегистрироваться внизу на сайте, узнать у оператора, что у нас там есть маленький раздел, партнерская программа, мы сильно на нее афишировали. Ты туда проваливаешься, переваливаешься на какой-то ужасный лейдинг, который вообще делал, единственный лейдинг, который он сделал не я, Валера у нас сделал. Ты заполняешь там а? какие-то ужасные 8 полей. Потом на сэнкюпейдж после 8 полей вообще не написано, что ты должен авторизовать email. Вообще не написано. Ты должен сам догадаться, зайти на почту, короче, авторизоваться. И после этого ты по ссылке проходишь в личный кабинет. Я понимаю, даже реферал ссылки не видно. Вообще просто не видно. Тебе нужно связаться с менеджером, он тебе высылает еще раз на почту вручную. То есть был полный трэш, потому что я ну в партнерку не верил. Ну вот, сейчас… Я подошел к Илье, вот несколько пару месяцев Сейчас, давай. секунду, кто понимает, кто, что такое партнерка? Кто не понимает, что такое партнерка? Я представляю, Нормально. вышел чувак и говорит. Короче, щи 7, 15, 18, логарифм 13. Партнерская программа, я просто перевожу термины, да. Это, кстати, прикольно, он уже настолько живет во всем мире, что... Ну, речь другая стала. Партнерская программа – это когда ваши клиенты могут получать какие-то плюшки или бонусы от того, что они приводят вам других клиентов. Вот это называется партнерская программа. Это может быть целый институт, как канал маркетинга. На техническом уровне выдается вам ссылка, и если по этой ссылке от вас купил вот этот человек, то вам автоматически отчисляются какие-то там ретро-бонусы. Понятно, да? Вот это называется партнерка. Это достаточно сильная вещь на самом деле. Вот он рассказывает о том, что у них это плохо было сделано. Ну так вот, я подхожу к Илье, к партнеру, у нас с ним 50 на 50, и я, я говорю, Илья, я промониторил сто раз видео Элона Маска, я посмотрел на Uber, я говорю, давай сделаем так. Когда клиент у нас регистрируется, допустим, бизнес-молодость, после регистрации мы ему говорим, значит, парень, ты заполнил 4-5 полей, отлично, сейчас у тебя два варианта. Либо ты идешь оплачиваешь Callback Hunter, либо сидишь на бесплатной версии, малоконверсионной, либо ведешь других клиентов. Чтобы вести других клиентов, у него прямо, прямо на пол экрана ссылка callbackhunter.com. Сразу же. То есть ты просто приравниваешь, что клиент равно партнер. Сразу же. То же самое делает Uber и то же самое делает PayPal, когда дарят тебе 25 баксов за регистрацию и еще 25 баксов за каждого друга. То есть сразу же даешь реферальную ссылку. Этого, честно говоря, в России не из западных проектов я вообще не видел нигде. Но мы это сделали. Делалось это довольно долго, чтобы все это так круто работало, но тем не менее это очень эффективно. И когда у клиента заканчивается баланс в Хантере, Допустим, менеджеру там BM, или там, ну БМа какой-то лимита, у вас бесконечный, Авилона, допустим, да, вот Авилон Форд или Авилон Мерседес. Приходит смс к маркетологу, что вот, у тебя кончился баланс, либо оплати, либо вот тебе прямо в смс к клубахантер.ком слэш Авилон веди друзей. Она скидывает в чат маркетологов, которые по автосхеме, Ну, по, по автотематике у них чаты всякие есть, ну как у вас, да, и заваливается 50 клиентов, она себе обеспечивает по 30 долларов за каждого грубо говоря, очень круто работает. И пятое, все-таки, если мы утвердили, что маркетинг – это лишь компенсация невежества создателя, родителя продукта, то можно использовать маркетинг, но маркетинг такой более осознанный, который даже не всегда за деньги, а основанный больше, вот ближе, кроме у которого вы во многом знаете, взрывной пиар и так далее. Вот, ну, собственно, поехали call-to-action, от которого здоровый психологический мужик не может отказаться. Единственный, кто может отказаться, кто увидит в этом какой-то подвох. Gentleman Клаб, очень нашумевший стартап в Америке. При прочих равных, плюс-минус одинаковая пицца, ты всегда закажешь их. Я он говорит, что когда ты у меня за 100 долларов ее покупаешь, ровно точно такую же пару получает человек в Африке, и он у них будет бегать. Вот такой чай-печенюшка. и Первый кейс Virgin Atlantic. То точно кто-то из зала должен знать, когда вы звоните в Virgin Atlantic Ричарда Брэнсона, что вы там можете услышать. А, как бы Брэнсон после 20 секунды говорит, если я сейчас досчитаю от 20 до 1, и все еще наш оператор не поднимет трубку, это не порядок, поэтому вы получаете то ли билет на, на Майами со скидкой 30%, то, то ли просто скидку, то ли что-то бесплатное. Я не помню. Вот. Мы такие, мы думаем, мы же Callback Hunter, чем мы плохие? И, значит, на БМе на одном из, не помню, продавце познакомились с удачной покупкой. С БМ, ты не знаешь его? Вот, ну, в общем, он ходит. И как бы договорились: Слушай, говорим, давай твои самолетики вот так вот: полеты на самолете, ну, на цесне, вот это, попродаем, как бы вот по такой акции. Если кто-то до Хантера не дозвонится, то как бы мы отправляем человека на самолете, он такой, да-да-да, в принципе не против, ну несколько может так сделать, вы же всегда берете трубки, я говорю, ну да, всегда берем трубки. В общем, а у нас манго-телеком является оператором, ну в офис на телефоне, то есть мы не напрямую через манго работаем, чтобы проще было. И в общем в субботу манго легло на пару часов. И там радостный голос, голос Руслана, что вот вы летите в конце аплодисменты там в трубку. Ну короче, сколько мы, восемь? Ну, восемь самолетов у нас пролетело. После этого мы перестали работать с удачной покупкой, потому что она отказалась. Но тема очень эффективная. Все дожидались конца обязательно. Это всегда фановая вещь. В Мехтернадо уже говорили. Пока все лендинги продают за 30 тысяч рублей, мы принципиально, у нас была CRM, это прям Яндекс. Мы в Яндекс сегодня пластиковые окна, все, кто висит в спецухе, это наши клиенты. Мы пробиваем в спайворте, там где можно ну, узнать, сколько клиент тратит, как бы компания тратит на директ. И все, кто сверху, поехали по списку. Скрипт очень простой. Здрасте, там до LPR дошли, сколько вместе месяц тратите на директ, допустим, 2 миллиона. Сколько конверсия на лейнинге? там, допустим, 5%. Мы говорим, окей, давайте, если мы вам удваиваем конверсию лендинга, получается, вы на директор уже можете тратить миллион. Правильно? Он говорит, правильно. Давайте, говорит, так, мы вам продаем сейчас а, страницу, и вы оплатите только после удвоения конверсии. Трафик ваш. В трафик мы вообще не лезем. Мы просто делим трафик пополам. То есть на ваш лейнинг 50%, на наш лейнинг 50%. Как только мы подтверждаем, вы на плате 500 тысяч рублей, никаких рисков, просто договор подписывайте и все. Если там сделаем не 10%, а 8,9%, то вы нам ничего не платите. То есть и мы просто так отдавали ленинг. Но четыре раза мы отдали. И в итоге человек покупал по цене более за, за 500 тысяч рублей. Основной человек был за 300. То есть call to action, от которого ты не можешь отказаться. У Макса Георгиева, когда он ездил на встречи, закрытие сделок было 9 из 10. Вот из 10 встреч 9 закрытий сделок. Дальше, Gentleman Club. Очень нашумевший стартап в Америке, даже уже мягко говоря, стартап. Потому что на Forbes я на российском прочитал его историю. Очень простой лендинг с простым call to action. Сверху написано, вот, значит, разворот. Это руки чемпиона Европы по парикмахерскому искусству, они тебя подстригут. Да? Второй разворот. Это шампунь, который даже не продает в супермаркетах. Настолько он классный, профессиональный. Вот такой это бренд. И третий, вот махровое полотенце прямо в пленке с фабрики, им еще никого не вытирали, ему тебе вытрем голову. Все, что тебе нужно, это написать сейчас свой телефонный номер, мы тебе прозвоним пригласим на удобную для тебя дату и время. Call to action, от которого здоровый психологический мужик, там только мужики стригутся, не может отказаться. Единственное, кто может отказаться, кто увидит в этом какой-то подвох. Бесплатно, да? да? Да, да, абсолютно бесплатно. Вот такой чай и печенюшка. Дальше кто-то может предположить, что происходит с человеком, когда он приходит? Я сейчас не продешелее. Первое, что нужно сделать, когда пришел клиент. Во-первых, оправдать ожидания хотя бы ты обещал 8, ну хотя бы сделай на 8. Они делают на 8. Потом задача всей этой схемы, которая сейчас становится все более популярной, так и часто о ней когда ты его, ему сделал хорошо, вторая твоя задача не продать ему а смонетизировать хотя бы в ноль. Не продать основной продукт, просто смонетизировать в ноль. Чтобы ты сделал себе литген фактически бесплатно. Смонетизировать в ноль можно кроссейлом, очень легко. Когда ему говорят, слушай, мы тебя подстригли, ты все равно пришел, время потратил. Давай мы тебе просто за 10 долларов хотя бы сделаем бритье, вот это бродобрейство, профессиональное, опасным лезвием, хоть раз мужчина, побреешься. Ну просто я даже не брился никогда. Я бы согласился точно. В общем, 50% оплачивают бритье. Дальше идет простой скрипт. Первое. Хотите еще раз получать такие предложения от нашей компании? Человек говорит, конечно, да. Хороший call to action. Подпишитесь на твиттер основателя компании, прям на личный твиттер. И потом дальше скрипт к вопросу о том, работает скрипты или нет. Я считаю, что они работают. Очень тупой, где любой человек с этим справится. Где девочка с калькулятором на выходе задает три вопроса. Первое. Сколько раз вы стрижете? Человек говорит, 12 раз в году. Сколько в среднем стоит стрижка? Ну, там, в Америке, условно, 100 долларов, да? Окей, okay, говорит, правильно ли я вас понимаю по схеме БМа, что вы в год тратите 1200 долларов на стрижку? Он говорит, правильно, ну ошибок нет. Давайте, говорит, так, я сейчас предлагаю вам заплатить 750 долларов и ходить в один из 300 салонов Джентльмен Клаб по всей Америке абсолютно бесплатно. И самое главное, я вижу, что вы не группончик-халявщик, да, и что цена для вас не так важна, самое главное, вы можете подстригаться хотя бы хоть раз в неделю, хоть каждый день. Это самое главное в стиле, а вы стильный мужчина, я вижу. После этого 30% выплачивает годовой абонемент схема гениальная. То есть деньги вымывают сразу он по схеме фитнес клуба продает. Блин, я начал сейчас искать лендинг джентльмен клуб и нашел много лишнего вообще. Вот, и значит, и дальше… А самое обидное, что потом ретаргетинг включается, когда люди с тобой сидят. Неудобно бывает. Слава богу, что Яндекс запретил ретаргетинг на эти тематики. Это очень хорошо. Нормально. Вот, и Такая шу шутка в некоторых только дошла глубоко. Ну, до меня дошло, да. Вы не общем... понимаете, что такое ретаргетинг? Кто понимает, что такое ретаргетинг? Кто Когда не я понимает, я что такое ретаргетинг? Искал имитатора они потом на тебя везде выпрыгивают. Ну, когда Даже реклама когда... вас догоняет по интернету, это называется ретаргетинг, потому что она метит, что вы когда-то интересовались этим или искали это, или были на таком сайте, поэтому вас догоняет БМ, например, поэтому вас догоняет бетон какие-нибудь, которые вы смотрели да, и так далее. Это ретаргетинг. Так вот, я искал сейчас джентльмен клаб, я объясняю, почему смешно то, что сейчас было. А, ну там мужской типа стриптиз, да, клуб? Да вот не так. только, там много всего Читушка. было. Окей, okay. как в общем, бы не догоняло. И у парня, который сделал Gentleman Club, вот история Forbes читал, у него была проблема. Проблема в том, что ты не можешь построить 300 салонов красоты, вот таких вот мужских, да, клубов, для того, чтобы топ-менеджеры там адекватно управляли. То есть был бы всегда бы воровинг, этот, украдинг и так далее. Поэтому он применил вторую конструкцию Лего, гениальный кубик. Он сделал франшизу. Вдумайтесь, что он сделал. Он продает франшизу за десятки тысяч долларов, деньги сразу к нему приходят, потом человек строит салон красоты этот, деньги с абонементов тоже часть к нему приходит, вымывается на год вперед, так он еще и всех клиентов подписывает на свой твиттер. То есть они никуда не денутся, даже если франчайзи захочет, захочет стать джентльмен, там, клаб 2, допустим, да, он не сможет этого сделать, потому что все на него подписаны. Вот такая гениальная схема. И вот такой call action, от которого нельзя отказаться. Схема применяется в очень многих бизнесах абсолютно легко, даже в фитнес-клубе, но сплошь до да рядом это очень редко встречается. Uber. Вот у меня есть приложение Uber, если вы не знаете, это не то чтобы такси больше позиционируется как личный водитель. Вот у меня стабильно сейчас в кармане, у меня промокод Uber 2. В приложении стабильно там 10, 20, 30, 40 поездок копится. В день по одной поездке я, я, допустим, заставляю Мишу зарегистрироваться в Uber. Он вводит мой промокод UberBroad2, он едет домой на Мерседесе бесплатно, едет домой на Мерседесе бесплатно. Я один раз на ютубе пропиарил вот этот промокод, и каждый день валятся регистрации. Мне кажется, в Uber я уже не знаю, сколько лидов сделал. 300, наверное, уже лидов им сделал просто так. В России Uber не развивается больше никак. Это единственная стратегия. То же самое, как наши короткие ссылки клиент на партнер, так развивается Uber, так развивался PayPal. Офигенная схема. Но продукт оправдывает ожидания, во-первых, а во-вторых, вот такая простая виральная механика. Дальше косметика free, call to action для девушек. Заходите на простой лендинг, где, собственно говоря, вам говорят, значит, оставляй свой имейл и домашний адрес, и мы тебе раз в неделю будем присылать пробники косметики и туалетной воды. Тоже никто отказаться не может. Пицца, вот Domino's, есть такая пицца в Америке, и большинство людей, когда продают какой-то продукт, очень часто бегут на группон, думая, что на группоне люди хотят скидки. На самом деле большинство людей не то, чтобы хочет скидки. Что хочет человек, когда хочет пиццу? Почему он вообще заказывает? Потому что он хочет есть. То есть ключевой ресурс для него сейчас не сама пицца, а время, которое он сэкономит, правильно? Соответственно, call to action должен долбить время. Смотрите, мы чуть-чуть здесь все меньше думаем не о дрели, про которую Котлер говорил, а о дырке в стене. То есть култ-экшн должен долбить в дырку стене в стене время, когда у тебя будет эта пицца. Доминос не самая лучшая пицца в городе, далеко не самая лучшая в Америке, даже в Москве есть да, она. Но тем не менее они побеждают, когда нужна быстрая доставка пиццы. Если курьер не успевает за 30 минут, пицца бесплатная. При прочих равных, плюс-минус одинаковая пицца, ты всегда закажешь их. Ну, Адаптируйте, потому... ребята, думайте. Вот, да, за... Можете записать, как бы, можно это можно Фактор делать, да. времени в call-to-action, для кого он был бы для вас актуален? Генератор азота да. за 30 минут. А что нет? Доставка, Плата. например, бетона там за час, или это может быть там, подменный инструмент какой-нибудь э, срочно за 24 часа, если что-то... Дальше спасибо э, callbackhunter.com. Мы начали долго думать, какое сделать call-to-action такой, чтобы вызвать виральные эффекты, люди потащили за собой других людей. В общем, мы договорились с десятью компаниями, по-моему, даже BM там есть, если я не ошибаюсь, о том, что каждый дает вот, во время санкций, как раз, когда вы делали анти-нытье. Критическую массу. Критическую массу, да. Мы сделали вот, проект «Спасибо, пацаны». В чем заключалось? Что живосайт, Hunter, LP-генератор, там, BM, там мое дело, еще какой-то банк, сипуни Айпи, ip -телефоне. Все начисляют на баланс примерно 8-10 тысяч рублей. Ну там 7 тысяч рублей. И в итоге ты, чтобы получить от каждого сервиса грант, фактически там на 9 тысяч рублей, как помощь да, для предпринимательства в тяжелые времена, пока сыр запрещают возить, все, что тебе нужно сделать, запомнить 4 поля, сделать репост в соцсети. Этот проект сделали, я его отрисовал, наверное, с Валерой дизайнером, с другим Валерой. Ну минут за 30 там вообще нет дизайна. Просто комментарии фейсбука ВКонтакта, ты пишешь комментарии, вставляешь, у тебя идет репост. У него на стене появляется спасибо пацаны, поддержка российских стартапов. И вот больше в этот проект никто не заглядывал. И как фигачат там тысячи репосты, так и фигачит. И он по-прежнему продолжает генерить лид-ген. Живосайт заливает трафик на спасибо пацаны, эти лиды расходятся по всем 10 проектам. Мы заливаем трафик на спасибо пацаны хантеровский, они зарядятся по всем. То есть в итоге мы фактически там удвоили количество лидов, применив простое взаимопление с помощью прикольного call для людей. Ну, кто откажется получить, допустим, там полтос и 100 тысяч рублей на баланс в этих сервисах, которые реально полезны для предприниматель за один репост. Ну, а вот теперь я... подумайте, с кем вы могли бы также опыляться из вашей сферы. Можете ли вы опыляться с дверями, носками, не знаю чем. Да. И... У нас, например, в БМ создавались артели отраслевые. Ремонтники, например, взяли и сделали общую карту. Все, кто занимается ремонтом, сделали общую карту и перебрасываются лидами. Кто-то дверями, кто-то полом, кто-то паркетом, кто-то потолком и прочие дела. Но обычно перебрасывается. Как, как обычно перебрасывается? Давай сделаем партнер, email-рассылки. Короче, нашу рассылку по твоей базе, мы твою рассылку по твоей базе. Но есть один косяк, что люди плевать на рассылке. Все, что они думают, это, это о дырке в стене, о решении своих реальных проблем. Поэтому рассылать без call to action, которые вызывают желание сказать, да, у 100% людей бессмысленно вообще. И вот эта мысль довольно простая, что вот есть вы, есть клиент. И вот есть Яндекс. Яндекс заинтересован в одноразовых отношениях между вами и клиентом. Ну, потому что он на этом зарабатывает деньги примерно как проституция. Яндексу невыгодны длительные отношения между вами и клиентом, как муж с женой. И вы находите другие компании, что ваши клиенты, это уже чьи-то клиенты, идете к ним, Записывайте интервью, делайте совместные рассылки с прикольными call to action, как вот синергии мы недавно делали, и в итоге вы меняетесь просто базой, потому что все клиенты, которые сидят в Яндексе, это уже чьи-то клиенты. Ну, например, все битубишники, клиенты, очень многие это моего дела. Зачем выйти через Яндекс, если можно через мое дело? А если еще пиксель ретаргинг на мое дело поставить, так это вообще красота. Ну это так, для тех, кто в теме. Это не для всех, да. Так, дальше поехали. Купи вип, покуки. Смотрят, проект Оскара Хартмана, там десятки миллионов долларов привлекли, по-моему, в топ-10 России входит e-commerce. Если смотришь, что по куке вы никогда у них не были, ну вот... Если просто смотришь, что вы никогда у них не были, <связывая> да, <связывая> то они вам не дают зайти на сайт, не дают купить шмотку Дольше Габана со скидкой 70%. Они тебе говорят, все, что ты можешь сделать, заполнить одно поле ⁇ имейл ⁇ и указать свой пол и получить купон 500 рублей соответственно на первую покупку. Я в Новосибирске был в то время, когда я видел эту всю механику. Я не понимал, как это работает, что колонник не понимал. Но я заставил весь купи кайф 50 человек перерегистрироваться в купи випе. Я хотел объединить все эти, короче, по 500 рублей, чтобы купить шмотку бесплатно. Ну, из... короче, не получилось ничего. Но я зарегистрировал 50 человек. 99 базы. У них сейчас это базируется как бы продажи именно на email-маркетинге, и все зашло через такой лендинг с простым call-to-action. Потом сертификат двухмесячный, и за 28 дней, за 27, там, 26, они присылают каждый день email, что парень идет, горит сертификат, давай быстрее покупай. Вино онлайн. Если кто-то не знает еще, да, есть какие-то гипотезы, как продавать его мать вино в интернете? Доставка пробник. Они берут химические колбы, вот эти вот простые, и говорят: по куке тоже смотришь, что ты у них не был никогда. Ну, просто не был никогда. И такое, значит, надпись: что парень, у нас вот 10 тысяч номинований вина, но так как ты первый раз у нас в гостях, все, что ты можешь сделать, ты купить вообще не можешь на самом деле. Ты можешь оставить свой адрес и написать свой телефон, на который мы тебе в течение 7, -7 дней пришлем 3 пробника вина из 10 тысяч номинований, которые ты выберешь. Предложение, от которого очень сложно отказаться. Здесь даже не надо делать репост. Дальше что происходит, когда человек оставляет заявку? Его нужно смонетизировать. Это задача Литгена. Вообще отношение у нас к маркетингу в России, что это статья затрат. У нас маркетинг Hunter – это статья доходов. YouTube открыли, как думали, что будет статья затрат. YouTube сам генерит там тысяч в месяц. То есть маркетинг – это реально статья доходов или хотя бы в ноль. Значит, первое, что они делают, конечно, идет прозвон по простому скрипту. Говорят, вы выбрали отличное наименование вина, вот второй пробник, который вы выбрали, это там, Бордо 2007 года, хороший был склон горы там, Монблана там условно или чего там, я не знаю, вы, наверное, Самилье. То есть первая задача сказать, сделать комплимент, вторая задача сказать, что вот вино, которое вы круто выбрали, у нас есть как раз акция с 20 долларов. В Америке не могут доставлять пробники за один день, ну на самом деле. Это не Россия, как почта, да? Вот. Но они специально сделали 7 дней, чтобы в скрипте сказать, все равно будет посылка идти 7 дней, так может быть давайте сразу же вы возьмете бутылочку еще за 20 долларов и они хотя бы его в ноль отбивают в среднем. Даже если он вино не берет, в любом случае он падает к ним воронку, смс там, E-mail, по-моему тоже не спрашивали. Вот такая простая механика, я бы сконвертировался 100%. Дальше, возген на рынке, какой у него call to action? Попробовать, да, он говорит, попробуй виноград, ты пробуешь виноград, ну, если ты не брезгуешь, конечно, я не брезгую. И он задает тупой скрипт, состоящий из шести букв, вкусный. Все. Ну, очень редкий виноград, на самом деле, невкусный. Если он кислый, скорее всего, на прилавке даже лежать не будет. И после такого странного, какого-то интуитивного скрипта, ты как бы уже, ну, да, вкусный, почему нет. Из Кост Lifestyle. Тут тоже немножко про cold немножко про оригинальную бизнес-модель. Парень взял китайские футболки, ручкой нарисовал на бумаге, клеточкой, из COSL вставил логотип, заставил человека там, за 10 долларов отрисовать его в фотошопе. Зафигарили принт в типографии и он написал продюсеру 50 цента и говорит, с сфоткайся моей футболки в инстаграме. Продюсер пишет 5000 долларов. Этот пишет, я молодой стартап из Канады, у меня 200 долларов, я вот у сестры занял на стартап, как бы пятерки нет. Это сказал, ну нет, так нет, вот, и он ему пишет еще одно письмо, давайте, говорит, так, денег нет, но 20% с продаж этих футболок я отдам на благотворительность, и это как бы, это все сделал 50 цент. этот соглашается, они фоткаются, после этого они фоткались с Леди Гагой, с Бритни Спирс, с Эминемом, редкий человек с ним не фоткался, вот, и как бы такая оригинальная, прикольная штука, то есть люди покупают как бы не кофту уже и не футболку, они покупают себе имидж, а имидж всегда ценится дороже. Так вот, и он такой дерзкий парень, молодой, там, 21, что ли, год ему. Вот, говорит, моя кофта, и так кинул в зал ее. А я сидел на последнем ряду, ну, просто хотел все видеть. И когда до меня эта кофта дошла, она уже порвалась, короче. И он сам не представляет, я говорю, так она, этот, брокен. Он такой пишет, да это нормально, типа, что люди берут эти кофты просто так ради того, чтобы быть в одной движухе с 50 центом, Леди Гагой и так далее. То есть они себе покупают имидж. Вот вообще голова переворачивается к вопросу о ценности. Да? Дальше обувь Томс. Если кто-то не видел эту презу, именно есть у кого-то идеи, почему одни ботинки красные из тряпки стоят 50 долларов, и другие ботинки точно такие же из красной тряпки, но с другим логотипом, стоят 100 долларов и берут в 99% случаев их. Имидж всегда купить можно в два раза дороже. И в итоге этот парень, значит, который основатель компании Томс, это абсолютно дешевые ботинки, и он говорит, что когда ты у меня за 100 долларов ее покупаешь, ровно точно такую же Пару покупает, получает человек в Африке, и он в них будет бегать, возможно, ребенок. И раз в месяц ты даже можешь с нами полететь и подарить этот самолет вот этих ботинок. Вот. И когда ты покупаешь обувь в том, что ты вообще не обувь покупать, ты реально покупаешь, имеешь себе статус. И она такая очень странная обувь, зеленая, красная, вообще капец яркая. Тебя человек спрашивает, что это такое у тебя на ногах вырядилось? ты вырядилось. Покажите и ты, другой экран. И, и ты э, начинаешь как бы об этом сразу же рассказывать, потому что ты не можешь удержаться, ты как бы проводник этого вируса. Этот парень настолько гениальный к вопросу, как можно вообще искривить рынок рекламных агентств, и вот, медийности всей. В общем, этот парень, я читаю книгу на Литрессе, я понимаю, что эту книгу написал этот парень, и причем 50% книги бесплатно. Вот на Литрессе это реально редкость. Я представляю, как они уже позвонили в Литресс в России, ну, там тоже они в топах какой-то по книгам онлайн. И сказали: мы готовы дать 50% книги бесплатно. Литрес обрадовался. И я, когда прочитал 50% книги бесплатно, я понял, что он Литрес использует не как канал продажи своей книги. Он в полкниги написал всю историю своей компании Томс. То есть он использовал книжный ресурс как инструмент своего продвижения абсолютно бесплатно. Мне плевать на были на эти продажи. Там книжки, смешные деньги стоили. Вообще было пофигу. И вот такой прикольный чувак. Ама СРМ. Они не используют call to action, который я родил для них. Оказывается, у них для веб-агентств, в партнерской программе, которую мы уже упоминали, они сами кидают, вот, допустим, если ты партнер их в Тюмени, они тебе в Тюмень кидают лидов на AMA CRM. То есть они тебе закидывают 10 лидов на внедрение AMA CRM. Ты едешь, ты, во-первых, получаешь 30% с AMA CRM, внедряешь им CRM, еще сверху продаешь им сайт. То есть они это вообще не используют в продвижении никак. Хотя с точки зрения привлечения партнеров и конкуренции с битриксом, это офигенное преимущество большое. Sales app, тоже креативный call to action. Представьте, что вы занимаетесь на BM уже пресловутым, пресловутым построением отдела продаж. И вы работаете в холодную. Как вы будете работать? Каким call to action? Они работают по простому call to action и скрипту. Они занят, у них crm не Яндекс, как у нас, да, в было. у них CRM-ка, это Headhunter. Они занят компанию, которая ищет себе менеджера по продажам и говорит, смотрите, мы, говорит, кадровое агентство, мы можем подобрать вам одного человека абсолютно бесплатно. Обычно эта услуга там стоит 40-60 тысяч рублей. Ну, человек такие возражения на подвох, снимает возражения на подвох и говорит, все, окей, давайте подписываем договор, если на, там не надо. И Настя говорит, или ее менеджер, простой скрипт. Смотрите, я, говорит, необычное обычное кадровое агентство, и для того, чтобы понять, какую именно вашу задачу мне надо решить, мне нужно к вам приехать и задать буквально пять вопросов. Какие у вас ожидания? Что вы ждете от человека? Какого уровня он вам должен? И мы как бы лучше друг дружку поймем, и мы вам лучше менеджера подберем. Человек говорит, в девяти из десяти случаях, конечно, да. То есть Настя или менеджер приезжает, там даже особо обученных людей не надо. Первый вопрос, который она задает, это, она же на ну, как бы отдел продаж выстраивает, на увеличение продаж настроена, она говорит, а у вас есть АМСРМ? 40% случаев вообще crm нет, в Excel все ведется, она внедряет как бы ама CRM по партнерской программе, конечно, вот. Потом второй вопрос, а у вас есть Callback Hunter? И они такие, ну нет, а что это, она рассказывает про Callback Hunter, тем более вот бесплатный триал, давайте им тоже внедрим, тупо от внедрения AMA CRM-ки Callback Hunter уже наполовинку что-то там в продажах подпрыгнет, вот, и после этого она уже говорит, все, продажника вам найдем в Сирии, но я так вижу, у вас цели по прибыли большие, вы вот мне цифры такие назвали. В принципе, мы можем вообще построить отдел продаж с небольшой предоплатой. Вот, и человек закрывается в сделку. Если бы он просто звонил и предлагал просто построить отдел продаж, как все засыпано у меня, ретаргингом ВКонтакте, это было бы безумием. Как вернуть доверие девушки? У меня сейчас абсолютное убеждение, что вот эти 45 символов или даже меньше могут за один день перевернуть мир. Любая фраза может перевернуть мир. А в общем, у меня была девушка Ирина Фадеева. И я как бы по-мужски -по прокосячился, но обычная тема, когда назад бегут с цветами. И доверие цветами не удалось вернуть. И у меня ешка была Mercedes. Я сзади на багажнике написал, как вернуть доверие девушке. То есть, вот это такой call-action, даже непонятно кому просто в какой-то космос и вселенную. И телефон. Значит, раз в неделю поступали звонки, какой-нибудь сзади рейнжовер едет, там что, брат, попало, они тебя понимают. Я знаю, спа. СПА-салон, там все, я тебе могу чики-брики все организовать, в принципе, по брат все понимаю, да-да-да. И раз в неделю такой звонок стабильно, причем, когда именно едешь. Один раз у меня телефон был четвертый такой, даже нет, просто четверка, и вот так вот он при смс вибрировал, звонил. И вот за какие-то минуты пришли вот 600 или 700 смс, с Эквадора, короче, с Новой Зеландии, на всяких языках. И оказалось, что какой-то блогер с Dirty.ru, это довольно закрытый портал, если кто-то знает, топовый блогер сфоткал этот call to action и выложил на главную в Dirty.ru. И как бы со всего мира пришли смс -ки. Вот вообще нету call to action, никакой пользы для человека нет, но вот буквально четыре слова способны творить просто магию. И вот не надо их никогда недооценивать. Стив Джобс, царство да, ему, говорил такую вещь, сейчас такое количество инфошума вокруг, что мы должны предельно четко фильтровать слова, которые мы хотим ценность донести до клиента. То есть не идет так, что мы делаем это, это и это. Капец. Должно быть предложение, как выстрел в голову. Один выстрел, один труп. Дальше. Тема по поводу продавать по любой цене. Вот Вчера мы были в этом… Где мы вчера были? В Саранске. Тема такая, что я там девушка лошадками занималась, и она в среднем продает по 700 рублей в час. Я ей предложил продавать лошадок по любой цене. Она мне сначала не поверила. В общем, я написал книгу. В смысле, лошадками? Кота, кота, ложь, покататься так, на это? лошадке а. по любой цене. Она что-то так тяжело отреагировала. И я ей говорю простой кейс. Мы в Красноярске проводили там программу Антисон. И Настя взяла: ой, говорю, Настя, Вика взяла 14 книг все в твоих руках, которые я написал там про вселенную, за бизнес, там, за жизнь, за, чуть эзотерики. В общем, я вот от души написал книгу и всегда хотел. Мы взяли 14 книг. И вместо того по обычной цене, сколько книга стоит обычно, ну так грубо, не толстая, ну 600-700 рублей. В общем гипотеза была такая, что мы продаем по любой цене. И как вы думаете, почем 14 книг в среднем взяли? Полторы, полторы взяли, да. Причем были случаи, один, конечно, шкет у нас за 10 рублей купил, а причем условие было микрофон проговорить цену. Но были люди по 4000 брали. И в целом получилась полторушка. То есть два раза больше заработали, так чем и что, с в магазин. А? С лошадью что? Ну в общем, она будет тестировать гипотезу. Я говорю, ты деньги бери в конце. Call to action. Абсолютно бесплатная поездка на лошади, там ты их поешь чаем, там целая программа. И в конце, сколько не жалко, если хотите, не платите. Ну, как бы, обязательства никакого нет. После того, как ты пообщался с лошадкой, да, как бы, погладил, ты не можешь себе физически после всего этого овса и мяса, которое ты там увидел, ну, не может, не может человек не животное, он не может так по-скотски относиться. Отсюда вопрос, фримиум это хорошо или нет? Да. А в чего обычно боятся фримиума почему? Фремиум, объясни, объясни. Фремиум, когда, ну как бы даешь кусок продукта бесплатно. В чем опасность? Что, ну, что, что не заплатит? Это основная тема. Так вот, Настя до чего меня довела? Мы вот начали на конверсию обсуждать, и реально, вот когда ты клиента приглашаешь к себе на сайт, он заходит к тебе в гости, ты вот как в Казахстане, я жил два года, ему как бы вот эту пялку с чаем, пряником и там со сладостями, и ты реально думаешь, что вот человек сейчас попьет чай, угостится пряниками, там еще что-то откусит, и он будет каждый день к тебе приходить и кушать твой чай, там, и пить и так далее. Вот это реально очень странная логика. Ну, там один раз там еще что-то. Халявщиков концентрация большая на группоне. В среднем люди, вот так вот, если в среднем, там, плюс-минус автобусная остановка, не такие скотины, как многие думают. Поэтому, если продукт качественные, конечно, воспользуются. И, конечно, у кого ЛТВ хреновый, у кого чернрейд большой отвал клиентов даст в течение времени и повторных покупок мало, этот чувак ему никогда не даст. Он в принципе на другое заточен. Если раньше важно было привлекать внимание, как я бегал э, и всем рассказывал, то сейчас вся правда конверсии лежит в доверии. Реально. И последнее, вот э, в бизнесе мы очень часто принимаем решения касательно call to action, там, как поступить с клиентом, там вернуть деньги, не вернуть там. И, так, и с партнерами. Так вот, я выработал один простой критерий решения, как можно всегда чет, четко вот разруливать любую ситуацию. Первое, как в фильме, пока не сыграл ящик, на небе задают два вопроса. Первое, обрел ли ты радость жизни и второе, принес ли ты радость другим. Так вот, если ваше решение или call to action приносит радость вам и радует других людей, то по все ровно, в принципе все. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо.